Меня зовут Валентина. Я из города Барабинска. Мне 38 лет. Работа непосредственно моя на швейной, в швейном цеху. Работаю швеей. И в интернете увидела пост о помощи пошития там балаклав, носков на фронт нашим ребятам. Ну и нажала кнопочку о том, что чем бы я могла помочь. Допустим, там, какие бы я могла дать, какую бы помощь, наверное, могла оказать ребятам. И я нажала, что я могу шить. И через день, наверное, со мной связалась девочка Регина, вот, что, ну, то есть с вопросом, чем помочь. И у меня были какие-то кусочки, какие-то обрезки, не знаю, флиса. И из, эти, из этих кусочков получилось сделать у меня 20 балаклав ну подшлемники их еще называют и 20 пар носков и десятка еще вот у меня осталась заготовленная еще не пошитая То, чем я сейчас допустим займусь ну и на балаклавы на подшлемники сделаны выкройки как бы собственными руками не по сильным трудам это можно сказать спасибо э, девочке, тоже она мне помогла. Одна нарисовала выкройку, мне прислала, а вторая мне ее распечатала, э, как бы вывела на обычный как бы размер, чтобы можно было уже обводить. Все, я накроила, вырезала, сшила, по сути, как бы немного времени это все заняло. Но единственное, в чем проблема, это не хватает и нехватка и нет его. это вот материала самого флиса, из чего можно было бы изготовить побольше, подальше и ну, как бы в большом количестве, в принципе как бы желающие тоже есть помочь, там девчонки знакомые звонили. Но вот за, как бы, все застопорилось, застопорилось в том, что у нас нет флиса, из чего делать что-либо. В четверг у нас был сбор на отправку, была машина на отправку. Значит, я, собственно, ручно уже сама сделала, пошила 20 балаклав, отдала, увезла, в посылку сложила. И, получается, 20 пар носков тоже отправила в посылку. это вот чисто с того, что я сделала, допустим, за вот эти три дня. Занимаюсь я этим Одна, как бы Пока, пока никто мне не помогал Делала все это сама, вырезала Шила ну, Семья моя, конечно, к этому сначала скептически Относилась, что улыбались Ну а потом ничего, они были у меня в роли манекенов Как бы все понимают Все ну, как бы адекватно относятся к этому Ко всему, здесь ничего такого нет Там, не знаю, странного или еще чего-то Ну как бы Это очень хорошо, я считаю, что можно сделать какой-то вклад принести нашим парням которые находятся на границе там где-то в холоде которые ну, жертвуя своими жизнями я не знаю своими семьями оставляют здесь и идут защищать нас нашу родину я считаю что это, это ну пусть пустяк совсем то что мы можем для них сделать как бы единственная в чем проблема это нехватка материала очень не хватает его, конечно. Ну, я вот, допустим, пошила дома из 20 штук балаклав. Как бы машинка простая стоит, а верлака нет. И мир тоже не без добрых людей. Я сходила в магазин «Модные ткани». И там девочки с удовольствием меня приняли, как бы посадили за машинку а верлока я обработала, значит, балаклавы эти. И хотелось бы заодно сказать, что им большое спасибо за компанию, за доверие и за помощь, пусть это как бы маленькое, но все равно я считаю, что люди есть, которые могут внести больший труд, но как-то не хотят, может быть, не знаю, или может быть, пока их это не коснулось, они считают, что это все пустяк. В помощи материала, допустим, можно, если есть кто-то желающий, или вдруг у кого-то где-то что-то там осталось, не знаю, обрезки какие-то, остатки, ну, конечно, не совсем маленькие, но для, которые могут понадобиться в производство, там, балаклав или пошива носков, тот же флис, я не знаю, махровые какие-то там халаты, пижамы, что-то еще, это все как бы вполне может подойти для, для носков, для балаклав, как бы туда ребятам это все пойдет, как бы мне финансовая там, помощь или еще что-то мне не нужно, это можно просто, как бы если есть кто у кого желание, может просто приобрести также тот же флис, я говорю, те же какие-то материалы, которые понадобятся, пригодятся для этого, у кого-то может быть есть желание помочь в, там, в пошиве, в сшить, выкроить, вырезать, это тоже, тоже не малый труд, который пригодится в принципе. У меня есть выкройки, как бы не вопрос, вообще можно перерисовать, сшить, там, не знаю, сложного, в принципе, тут в работе ничего нет. Выкройка простая, она, как бы, совсем простая, прикладывается на два, лист... на, два... на две стороны, допустим, тканей, обводится, вырезается и просто сшивается по кругу, и, как бы, все обрабатывается на оверлаке низ, вот здесь, вот, под глаза. И, и все, и, в принципе, как бы, балаклава готова, там, занимает больше времени э, нарисовать и вырезать. А, как бы, все остальное, я считаю, что, если есть желание, если есть возможности э, о помощи туда нашим ребятам, э, ну, я думаю, что они лишним не будут, там, руки и помощь и та, так далее, что пожалуйста здесь у нас значит остаток раскроенного раскроенных пар на носки осталось вот на 10 единиц на 10 пар как бы 20 пар уже я говорила что они отшиты сложены и отправлены и вот осталось то что буду собирать шить из из того, что, в принципе, вообще осталось у меня на данный момент. Ну, а там дальше уже будем, будем думать. Я надеюсь, что кто-то отзовется, кто-то поможет. Кто-то сам изъявит желание в помощи, в пошиве, там в, в раскрое. Ну, вот, начинаю собирать посылку. Это носки. Тут вот пар 10. Вот это тоже еще одни носки шерстяные. Одна пара. Вот это получается. Балаклавы, подшленники. Как их называют, не знаю. Здесь вот 20, около 20 штук. Тоже сюда. Так вот, получается, уложили. коробочку. Вот еще положила. Вот такую вот записочку буду запаковывать. Вот получается подшлемники, балаклавы, носки, плис. Вот запечатала, вот так обернула со сканвордиками. Собираю вторую посылку. Вот такая большая коробка прям. Огромная. Уложила. Тут сейчас уложу дно. Потому что здесь будут банки. Сейчас тут положу синтепон. Так, чтобы было помягче. Не разбить. В общем, вот упаковала. Тут помидорки. Варенье с Смородина. Там тоже малина, по-моему. Кабачковая икра. Ну, в общем, сейчас буду тоже запаковывать сверху. Вот так все. Тут банки. Вот так закрыла все. Сверху синтепоном, чтобы ничего не побилось. Довези, но чтобы было все в целости. Сейчас буду закрывать. Сюда вот тоже ложу вот такую бумажку. Закрываем. Ну вот собрала, запаковала даже кошечка моя помогает мне запаковала, все собрала сейчас. Буду грузить машину и повезу на адрес, где будут завтра грузить машину в Барабинске. Так, ну вот получается, все я загрузила в машину. Две коробки. Поехали. мы подъезжаем получается подъехали а там замок закрыто сейчас пойдем в соболь и соболь, сейчас пойдем посмотрим что там да вот общество закрыто сейчас соболе оставлю посылки отдам Ага, хорошо. Да, все, так, ну все О, вот тут оставила собыли. Чем в две коробочки?